Привет! Добро пожаловать на канал Crypto Libertarian. Сегодня мы разберем самый простой способ получить и продать биткоины. Этот способ подходит, например, для приема анонимных пожертвований. Мы воспользуемся биржей localbitcoins.net. Ссылка есть в описании к данному ролику. Зайдите в ваш аккаунт на бирже. Перейдите на страницу вашего кошелька, а в нем на вкладку «Получить биткоины». Здесь отображается ваш постоянный биткоин-адрес, действительный в течение 12 месяцев. Вы можете указать его на ваших информационных ресурсах как адрес для пожертвований. После каждого поступления средств этот адрес меняется, такова традиция в экосистеме биткоина. Однако старый адрес остается действительным. Сейчас, для демонстрационных целей, я произвожу отправку биткоинов из своего кошелька Trezor. Вам не обязательно вникать в этот процесс. Он происходит на компьютере отправителя и зависит от кошелька, который он использует. После того, как транзакция отправлена в сеть, она отобразится во вкладке «Получить биткоины» вашего кошелька. Биржа LocalBitcoins требует трех подтверждений транзакции, прежде чем зачислит средства на ваш счет. В среднем это занимает около 30 минут. На этой странице вы можете отслеживать статус транзакции. После подтверждения она появится на вкладке транзакции. Теперь рассмотрим процесс обмена биткоинов на рубли. Процесс во многом похож на покупку биткоинов, про которую мы рассказывали в прошлом видео. Нажмите на кнопку «Продать биткоины». Выберите страну, валюту, способ оплаты и нажмите кнопку «Поиск». Среди всех предложений надо выбрать покупателя с большим числом сделок и хорошей репутацией. Эти значения отображаются в круглых скобках после имени покупателя. После выбора нажмите кнопку «Продать». Внимательно ознакомьтесь с условиями сделки. Введите сумму и реквизиты вашей банковской карты так, как описано в условиях. После начала сделки следуйте инструкциям покупателя в чате. В некоторых случаях вы будете общаться с человеком, но чаще с торговым ботом, который не сможет ответить на ваш вопрос в свободной форме. Если сделка по какой-то причине окажется неудачной, вы сможете оспорить ее. Когда покупатель сообщит, что он отправил вам деньги, убедитесь, что это действительно так. В данном примере мне почему-то не пришло смс-сообщение, поэтому я проверил поступление средств через онлайн-банк. Теперь вы можете завершить сделку и оставить отзыв покупателю. Если сделка прошла без проблем, стоит добавить его в список доверенных партнеров, чтобы в дальнейшем не искать нового покупателя. Стоит заметить, что описанный способ не рекомендуется для больших денежных сумм. При хранении биткоинов на бирже вы не имеете контроля над ними и можете полагаться только на репутацию биржи. В дальнейшем мы расскажем, как создать собственный биткоин-кошелек. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube и Telegram, чтобы не пропустить новые материалы. Все ссылки есть в описании к видео.